Всем привет дорогие друзья, с вами канал Криптошарк, в этом видео расскажу про новую интересную монетку Она для нас будет новая, хотя она на самом деле уже как бы не новая В общем суть не в этом Называется монетка Gainer Coin. В общем, сразу она у нас уже есть на трех хороших биржах Это у нас как ICOшный проект Я сейчас расскажу как я на нем заработал, скажем так В краткосрочной перспективе она у меня была Заработал на ней 100 долларов, хорошие папки поднял также как же на ней можно будет заработать в долгосрочной перспективе, так как проект развивается и довольно таки развивается активно и у него довольно таки хорошие есть интересные биржи, но об этом чуть позже. в общем, что у нас по дорожной карте, все что они здесь писали, они здесь почти все выполнили, сейчас вот листинги, да, CoinExchange, Cryptopia, Cryptopia у нас уже есть, Market CoinMarketCap, Android кошельки, потом будут голосования за дальнейшие их разработки, что они будут дальше, как будут двигаться все что у нас выше указано все у нас уже скажем так выполнено дальше монетка у нас какая сеошная Ну, у нас здесь есть и мастер ноды и есть у нас здесь стейтинг на мастер ноды у нас здесь указано нужно 5000 монет но на данный момент получается на мастер ноды я так понимаю 15000 монет сейчас вам немного тоже это покажу нас предупреждает, что перед скажем так, установкой и настройкой мастер-ноды изучить гайд на GitHub, который лежит, запустить ее либо на компьютере, либо на VPS-ке. это какой-то момент, который мы немного пустим и поговорим об этом чуть позже. Сразу у нас есть кошельки Windows, Linux и под Mac по стандарту. В общем, сама спецификация. Сложность, как каждый блок изменяется, примерно у них получается так. Размер блока 3 мегабайта, всего монет 40 миллионов. При майну у них, так как это всего, получается у нас 20 миллионов. В принципе, не маленькая такая сумма выходит. Время блока 60, ой, 60, извиняюсь, 70 секунд. Как видите, на пост у нас 1200 блоков в день примерно получается. Первые 2000 блоков у них было это pre -mine. С 2001 блока начинается у нас post -mine. Здесь написано на каких блоках какая будет идти награда. Также здесь еще указано, секундочку, пролеснулась Сама награда мастернода 75% и 25% у нас идет на стейкинг. Как здесь на сайте указано, 5000 монет нужно для запуска ноды. Ну, в общем, что у нас дальше? Здесь, скажем так, комьюнити. Их можно зайти, присоединиться в разные социальные сети, за ними понаблюдать, посмотреть, что они там интересного нового постят, новости по проекту, анонсы разные. В общем, как бы ссылочку я оставлю. На социальной сети тоже поставляю, можете ознакомиться. И самое интересное, к чему приближаемся. Биржа, Криптопия, CoinExchange, Чендж, Криптобрайдж и Белая бумага. Белая бумага у нас есть на трех языках. Английском, японском и корейском. Жалко, что нет на русском. Ну, что поделать. Также здесь небольшой факт. Скажем так, для новичков. Типа отправил бабки, что мне потом делать, если, если ничего не получилось. Это как бы не для нас. Мы уже в этом во всем шарим. Так что листаем дальше. А, вот сама монетка. Там у нас на мастернод онлайн. Как видите, здесь нужно на мастерноду 15 тысяч монет. Я не совсем еще понимаю, почему такая нестыковочка получилась. Ну, в общем, я пока заработал не на мастерноде, а чуть по-другому, скажем так, называется арбитраж. Думаю, многие это слово слышали, многие на этом зарабатывали, ну или, по крайней мере, пытались. Но, тем не менее, эта схема как бы рабочая. Также, как видите, да, рой у нас небольшой, 216%, то есть окупаемость у нас получается 168 дней. Это, ну, грубо говоря, полгода у нас будет окупаемость, ну, немножко там, плюс минус больше. Так... Что еще хочу сказать? Они вот залистились на криптопе совсем недавно. У них там, скажем так, поднимается курс. Раньше монетка стоила по одному доллару. Конечно, немного сейчас катилась, Но после дальнейших листингов, если они попадут на хит бтц я думаю, курс пойдет вверх. Где-то поднимется до полдоллара, возможно, даже больше. Так как биржа очень крутая. Даже не представляю, сколько там стоит листинг. Это просто космические деньги в общем, пока этот момент упускаем. А, Сам видите, топик, когда был 13 января анонсирован. То есть, много людей посмотрели про это ICO. Много людей зашло в этот проект. Очень много на этом проекте заработало денег. И довольно-таки хороших денег. Ну, мне кажется, если запустить сейчас мастерноду, то, в принципе, по такой цене, как она сейчас стоит. И так как проект развивается и хорошие биржи есть и в планах еще лучше биржи можно попробовать если даже не всю ноду хотя бы в шаре ноду ее скинуть запустить ссылочки оставлю тогда на шарет каналы где можно будет скажем так скинуться запустить ноду также в общем по биткоин талт у нас на форуме здесь видите как в планах кукоин ну как бы этот анонс, так понимаю, давненько не обновляли, но тем не менее. Ладно, сами биржи. Переходим к биржам, да. Как видите, здесь торги у нас довольно-таки неплохие идут. За сутки оборот ну, здесь 10 биткоинов. Как по мне, так это бабки нихера себе. Ну, в общем, как видите, да, ради у нас на продажу почти 122 монетки. Покупает по 397. В принципе, цена такая, более-менее хорошая. Но смотрим дальше. А именно, как я заработаю. Получается, вот биржа CryptoBright. Здесь цена у нас совсем другая. много иная ситуация. То есть, здесь люди, видите, продают, да, монеты. Число видно, дата, время, когда это было скажем так, продан определенных нет. просто здесь эти монеты купил, туда завел, там продал, то есть все, денег заработал, можете попробовать сами, в принципе в этом ничего сложного нет, тут никаких знаний, не надо просто банально, тут купил, там продал, так что с этим все просто, примерно похожая ситуация, но немного а, лучше, чем на на coin exchange, так что в принципе можно выбирать любую биржу, на которую а, зайти, прикупить, где по активно торги будут, и потом, скажем так, а, потом зайти на криптопию и там поторговать. Но, опять же, такой вариант, это если быстро заработать, я не знаю, сколько он еще так продержится, возможно, курс скоро обновится, и на всех биржах он будет одинаков, плюс-минус там, копейка разница будет выравняется Но, опять же, в долгосрочной, скажем так, перспективе, как обычно у нас стоят мастерноды. Можно попробовать, можно потренироваться. Скажем так, деньги небольшие. Так что, скажем так, идейку я вам подкинул, как можно будет заработать на данном проекте. В долгосрочную, краткосрочную перспективу. Ну, вроде бы пока на этом все. Напишите ваше мнение в комментариях, что вы думаете. Поддержите подписочкой, там, лайк под видео подставьте, будет очень приятно. Постараюсь там в комментариях всем ответить, всем помочь. Но пока мне этом все. Давайте, мужики, всем удачи, всем профита, всем пока.